Приветствую, с вами Леонид Ирлан, и сегодня мы поговорим о том, как толщина подушки влияет на нашу самооценку. Для начала хочу рассказать о том, что есть такое понятие, как мышцы самооценки, мышцы уверенности. И это две группы мышц. Первая группа мышц – это ключицы, вот, ну, грудная вот, грудь. Да, и вот, вот здесь, вот спереди. И эти мышцы, они отвечают за вот такое вот движение. Плечи назад и подняли грудь вперед. Вторая группа мышц, это так называемый горб и между лопатками. То есть те мышцы, которые делают вот это движение. То есть вот, вот такое вот движение, оно осуществляется благодаря двум группам мышц. Первая это ключицы, второе это вот плечи и между лопатками. То есть сведение лопаток. Плечи назад и вместе. Когда человек спит, когда вы спите на толстой подушке, то, допустим, спите на спине, на толстой подушке. Что происходит? Как, вы, как расположено ваше тело? Вы расположены вот где-то вот так. То есть вы скрючились, вы скрутились вот, вот Свернулись таким вот калачиком. Получается, что голова ваша ну, опущена вниз, подбородок прикасается примерно к, э, ключ, ну, к груди. Да? И во-первых, минус, вы начинаете храпеть. А второе, у вас получается, вот эти мышцы, они немножко поднапрягаются. А вот эти мышцы, они растягиваются и расслабляются. То есть такая общая тенденция к сжатию. Если вы спите на тоненькой подушке, или как э, любят вот, в, на востоке спать, на валике, то есть на пл твердой плотной поверхности, плоской, да, на полу, да, и при этом тоненький валик. Валик не вот такой вот толстенный, да, он небольшой. Вот ровно на диаметр вот шеи, вот, чтобы подложить под шею, и при этом голова лежит на полу. И вот толщина этого валика, так что если вы повернетесь на бок, то его хватит так, чтобы мягенько было себе под шею. Когда вы спите вот на таком тоненьком валеньком на спине, у вас мышцы разравниваются, рас... грудины раскрываются. Вот вспомните, как выглядит уверенный в себе человек. Какое у него тело. У него плечи назад, вниз и грудная клетка вперед. Вот такое вот движение вперед и вверх. Человек, у которого низкая самооценка, он ходит с крючным... Вот здесь вот у нас вот, горб... И вот этот горб, там вот такая, даже прям ну, рюкзак, вот здесь вот, на седьмом шейном позвонке. И, этот, и голова вперед, нагнута, и буквально можно сверху сесть и сидеть на этом человеке, у него на плечах. И этот человек тащит, вот тащит на себе много. И маленькая подушечка, вот тонюсенькая, совсем символическая, она позволяет... Вот этим мышцам самооценки круглин раскрыться и человеку начать уважать себя. Большая подушка, она наоборот создает тенденцию к сворачиванию. Вопрос. Ну, дальше раз, раз, разучаем, изучаем эту тему, разрабатываем. Как же лучше спать, на боку или на животе? На боку, на животе, на спине, есть ли разница? Есть и большая. Человек, который спит на спине, это значит подсознательно, Уверен в будущем, готов э, окружающему миру открыть свой живот. То есть ему не страшно, он окружающий мир воспринимает безопасным. Считает, что окружающий мир безопасным, можно живот свой открыть. Если же внутри, вот на уровне подсознания, окружающий мир воспринимается опасным, тревожным, то появляется тенденция к сжатию сворачиванию всего тела. И человек спит либо на боку, свернутый в калачик, либо вообще на животе. То есть, таким образом, подставляя более защищенную часть тела, это спину. Все мышцы имеют два, двунаправленное психологическое влияние. Первое, это психологическое состояние влияет на мышцы. Ну, вот как, например, да, когда вы напряжены, когда вы слегка угнетены, когда вы чувствуете психологическое давление, вам хочется спрятаться, когда на вас нагрузили слишком много какой-либо ненужной вам работы неинтересной, то что происходит с вашим телом, напрягаются вот эти вот мышцы, да, и вы подставляете спину, горб, и вот на этом горбу вы все это тащите. То есть, психическое состояние включает определенное состояние, включает мышцы. И, собственно говоря, и наоборот, воздействие на мышцы влияет на психику, меняет психику. Когда вы походили к массажисту, когда вы сделали набор процедур, спа-процедур, расслабили свое тело, вы выходите после хороших. СПА-процедур, после хорошего телесного такого восстановления, вы выходите и чувствуете радость, веселье, такой вот позитивный настрой, позитивный взгляд на мир. Мир кажется уже не таким страшным, не таким серым. Итак, э, какую же подушку выбирать? Да, соответственно, я предлагаю тоненькую подушку. Она может быть большая по размерам, но главное, что подушка должна быть вот... Э, Такая, чтобы в вашей голове было удобно вот, вот толщина подушки всего 2 максимум 3 сантиметра. То есть не вот эти вот толщ... толстенные бабушкиной подушки, 30 сантиметров в толщину, чтобы на них вот такими вот скрученными спать и потом такими же скрученными просыпаться и вот так же идти на работу после работы домой и вот такой вот робот. Это неудобно, это неэффективно и это вредно. Маленькая подушка. Позволяет раскрыть плечи, раскрыть мышцы самооценки и э, чувствовать себя более уверенными. Несколько упражнений, несколько, вот как можно поработать со своей самооценкой. Э, собственно, низкая подушка. Второе, вот такое упражнение по сбрасыванию груза с плеч. Вот, можете даже ощутить, как только у вас появляется ощущение, что на ваших плечах, на вашей спине какой-то груз, вы останавливаете свой, свой, жизненный процесс, останавливаете свой бег и делаете вот такое вот движение именно сбрасывая этот груз. Потом следующее упражнение вы становитесь и вы именно становитесь устойчиво, уверенно и дышите включиться, вот мышцы включится которая поднимает грудину, вот такое вот движение. То есть вы дышите, делаете вдох включиться, выдох расслабляете, вдох. Включиться, вы поднимаете грудную клетку вперед вверх, и вы таким образом включаете мышцы самооценки. Ну и психологическая работа, четвертый пункт, это психологическая работа повышать, собственно говоря, свою самооценку. Это работа с психологом. То есть, 4 совета. Низкая подушка, сбрасывать упражнение, сбрасывать груз с плеч. Третье, это дышать, включиться. И четвертое, психологическая работа с самооценкой. Ну, в этом месте, конечно, лучше работать с психологом. И если вам нужна помощь в своей самооценке, если вы готовы улучшать, изменять свое тело, то пишите, пожалуйста, ко мне в скайп, я вам в этом помогу. И если вам понравился этот это видео, то утаскивайте к себе на стену, делайте репост и делитесь полезностями с друзьями. С вами был Леонид Орлан. Увидимся дальше.